Всем привет! Биржи Гейт проводит акцию, раздают NFT в подарок для аватарок и еще чуть ниже. Еще одна раздача 8 NFT. Собирайте все 8 и принимайте участие в розыгрыше 10 тысяч долларов. После регистрации аккаунта, ссылка будет в описании под видео, плюс инструкция, попадаете сразу на эту страницу, здесь чуть ниже листайте вниз, Будет кнопка получить NFT. Жмете, получайте NFT. Дальше листаете вниз. Зарегистрирован у вас аккаунт сейчас или уже был. Неважно. Один шанс будет. Жмете и вам выпадает один из восьми. Хотите больше шансов? Приглашайте друзей. Клацайте. Вот ваша ссылка. Пригласительный код и QR-код. Со встроенной реферальной ссылкой. Для мобильных устройств очень удобно. Отсканировали. Перешли. И прошли регистрацию. Все на одной странице. Биржа Гейт хорошая. Мне она нравится. Я и пользуюсь. Выводы быстрые. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.